Приветствую и с Новым Годом поздравляю! Не узнаешь? Я Дед Мороз! Благополучия желаю, любви, великолепных грез! Здоровья, чтобы на все хватало, и денег тоже, чтобы на все! И развлечений, чтоб немало, и крупных радостей еще. А в целом я тебе желаю год, проведенный без хлопот. Традиционно поздравляю. Ну, здравствуй! Опа! Новый год!